Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на канал Apple эксперт. В сегодняшнем видео я расскажу, как же сделать так, чтобы ваши щелчки и клавиатуры были слышны. Многие задаются вопросом, почему их не слышно, работает, это не работает. Все просто, на самом деле, зависит от двух причин. Первый фактор – это вам нужно зайти в настройки звуки и тактильные сигналы опускаетесь ниже и у вас должен быть активирован щелчки клавиатуры вот это первый раз и второе у вас должен быть громкость звонка на максимум то есть не громкость именно вот этого вот звука записи а громкость звонка на максимум когда вы накручиваете на рабочем столе просто добейте вашу кнопочку вверх громкости и все и вы добьетесь желаемого результата ничего сложного нет не пугайтесь у вас все работает и как бы это очень просто, но не каждый знает И да, кстати, убедитесь, что ваша качелька регулировка громкости включена С беззвучного на звучный Если вам это видео помогло, подписывайтесь на канал, прожимайте палец вверх Оставляйте ваше мнение в комментариях, для меня это очень важно Всем пока!